Банде Гурупададанда м Бхактабинда са манитам. Шри саходитам. बांचा कल्पतरुवश के पास सिंध बेबच अतितानंग पावुने भव ईश्वर विभ्यो हो नमो नमः मुकं करोति बांचा लंग पंगुंग लंग हैते ग्रीम यत पातम के पातमहंग बंदे परमा आहां अनंदमाधवं ब्रिंदा वितु सिद्ध बैपियावी के स्वसचा Шнавакти паде деви наму нама Нараяна Намаскритто норанчайи ванороттамам. Девинг сарасватинг васам тато яйо дидре. Бхакти-прамодакшьяджогудварун, дейям сада-пари-вагнам авишто духам, падам сива-виричанутам сараньям, виита тиам бно Биспуриджита, Кемепика Пападушва Дарши, Пурнана, Рагар, Сосагар, Сахара, Мультихи, Сахара, Тикама, Игада, Кигама, Кемепада, Сри Кришна, Чайтана, Прахунита, Чья дэй тагада дарасибасади, бавура вектовин. Хари, Кисна, Хари, Кисна, Кисна, Кисна, Хари, Хари, санкт кер танай капитаро вишам бару диж бару jug дхарм палу бандэ Рамура, муари, муари, муари. Намами, гангета, папа, Сура, суроире, пандито, дипарупам. Воктинча, муктинча, тата, синитам. Бааванурупен саданарана Гангаатаранграманияжата калапам Гоуди нирантара вишхи табам Ваги саджива да не лакшмиер бхакшаси Кришна Кришна Рама, Рама, Хари, Хари. И вм прокити байчитрад нинам. Паром паржено И вм прокити Парам санчит апари. Бхакти Сарасвати, Госвами Дакур прахупаджа гадгуру сказал, Мы должны быть как почтальоны в точности передавать сообщения с трансцендентного мира. Все, что я получаю с Вайкунха Джага, с трансцендентного мира, я просто передаю вам. Возможно, вы можете разгневаться на меня, потому что я говорю абсолютную истину, которую я получил от моего гуру Варги. Я прошу вас, если вы гневаетесь, подумайте, почему вы воспринимаете меня как своего врага. Я всего-навсего почтальон. Письмо, которое предназначено для вас, я просто приношу вам. А если вы открываете это письмо, и там содержится что-то, что расстраивает вас, вы хотите убить меня за это. Но причем здесь я. Я просто принес это письмо вам по назначению. Людям очень сложно вынести, когда саду говорит абсолютную истину, абсолютным образом, находясь на абсолютной платформе. Прабхупад много раз сожалел, говорил с глубоким сожалением. Мы не можем поделать что-либо со сложившейся ситуации У нас нет возможности изменить ее. Маленькая мышка не может печатать книги. Она не может напечатать много книг. Но что она может? Она может уже в напечатанные книги залезть и проезд там дыры. Она может испортить, она не может передавать послания, не может сама печатать книги, она может портить и таково положение вещей в нашем обществе. Профхупат много раз говорил о том, что Гуру Падма – это трансцендентная прозрачная so среда, при помощи которой what what. мы можем видеть все таким, как оно есть. Он трансцендентный посредник, при помощи которого я могу видеть все таким, как оно есть, видеть трансцендентный мир. Вчера я рассказывал о Апракрита Васту, и сегодня по вашей милости я продолжу делать это. Суть в том, что мы получаем знания через гуру Парампару. Я знаю, что у вас есть деньги, и вы в любой момент можете пойти в магазин и накупить книг, читать их. Никто вас не остановит. И вы можете пытаться извлечь трансцендентное знание из этих книг. Но в действительности это невозможно. Суть в том, что необходимо реализация, осознание. Их невозможно купить в магазине. Вы же не можете прийти туда и сказать, «Мне, пожалуйста, 10 килограмм осознаний». Потому что осознание ⁇ это то, что находится во власти гуру, вашнавов и бхагавана. Это их собственность, только их. Своими собственными усилиями мы не можем обрести ни капли осознания. То же самое я уже говорил вчера. Бхагамадщик Кришна говорит Брамаджи. Ты не можешь познать меня, осознать меня. Поскольку те объекты, которые я не могу увидеть своими глазами, не могу почувствовать, не могу услышать, я не могу осознать. И именно такими объектами являются трансцендентные, то, что находится в трансцендентном мире. Но как же возможно познать, познать Господа? В то время, как я ничего не могу увидеть из трансцендентного мира, увидеть то, что находится на той платформе, Возможно, мы можем слушать о нем, но не можем осознать, что, что, о чем идет речь. Как я уже говорил, тот, кто может рассказывать Бхагавата Катху, крайний редок. Still rare, who can receive the knowledge. Но еще более редок тот, кто может воспринять знания. кто может мы слышали от нашей Гуру что лишь тот, кто сам является багаватой, может рассказывать Бхагаватам. Если вы таковым не являетесь, то вы этого делать не можете. С горечью Прабхупад много раз говорил что то то поведение, тот стандарт поведения, который я видел в своем Гуру Падападме, в проявленной форме находится то есть в, в Шриман Бхагаватам. Возможно, мой Гурупад Падма не мог давать лекции на Бхагаватам. Тем не менее, не сомневайтесь, что все, что сказано в Бхагаватам, вы можете воочию увидеть моем Гурупада Падападми. То есть он и есть Бхагавата. Таким образом. И крайне редко можно встретить такую личность, крайне редко можно встретить настоящего рассказчика Бхагаватам. Без милости Бхактюанта без милости Прабхупады, Гуру Варги, никто не сможет рассказывать Харикатху. Но еще более редко, как я уже сказал, тот, кто может воспринять это знание. Возможно, по всему миру вы сможете сыскать одного-двух рассказчиков, но настоящих спикеров но где вы найдете тех кто сможет принять и переварить поэтому как я говорил вчера отур шлоки багава там багаван говорит брамаджи что своими собственными усилиями ты не можешь познать меня по своей беспричинной милости я расскажу тебе, а ты воспринимай то, что я говорю. Кто я такой? Каков мой трансцендентный облик? Каковы мои лилы, игры? Все ты сможешь познать. Мою дхаму. Ты узнаешь обо всем этом совершенстве. <свят> Таким образом, Бхагаван благословляет Браму. Благодаря моему благословению, говорит Бхагаван, ты сможешь осознать. В Брама-самхите сказано, что Брама получил браманическое посвящение и мантру от самого Бхагавана. Камгайтре от самого Бхагавана. Посчитайте Браму-самхиту, вы сможете увидеть это сами. Абрама был инициирован Апракрита Камадевой Нанда Нанда Нанда Наши Кришна. Он явил лилу, проявляя этот мир, таково служение, которое Богован возложил на него. Я знаю, что есть даже Гаудио Саду, то есть последователи Гаудия которые говорят нехорошие вещи о Абраме. Тем самым они обрубают свое, свое основание. Однажды один ну, старший махарадж сообщил мне о том, что однажды в Большом собрании кто-то из последователей Гаутия Вашневизма говорил плохие вещи о Браме, потому что у него были на то свои причины, но тем самым он обрубает фундамент обрубает свой корень, корень. Ведь если не будет корня, то... Как мы сможем существовать благополучно? Это даже не вопрос о ложном эго, это вопрос о выживании. как можно выжить, если вы лишены корней. Возможно, на вас не зайдет. Огромная пратиштха, огромная слава. Но она не сможет спасти вас. Можно покорить весь мир. Но пратиштха не защитит вас. Слава не защитит. И все ваши накопления, доллары, также не защитят вас. Потому что защитить вас может только Гурупад Падма. Но при условии, что Гурупад Падма находится... В линии Гауди ни на секунду не.. Простите, если вы находитесь в... четко в линии Гуру Падападма, ни на секунду не отклоняясь от этого пути. В таком случае Гуру Пад падма спасет и защитит вас. И now you cannot find there is any angle, very very fine. But if you extend two line, two line can extend and ultimately you can catch the whole world. Diameter diameter of the world, of this Итак, Пропхупат всегда говорил об абсолютной истине абсолютным образом. В высоко, высоко научном ключе. Поэтому Прабхупад предупреждает нас, что если вы отклонитесь, уклонитесь хотя бы на миллиметр, на одну десятитысячную миллиметра, пока вы полностью, все ваши желания, пока все ваши цели не станут едиными с Гуру Падападмой, как сказано в киртане Гуру Махападма Вы знаете этот киртан? Постарайтесь привести в единение свое сердце с сердцем Гуру Падападмы, Слушая его наставления, не уклоняйтесь от него. Полностью приведите, приведите свое сердце в полную гармонию. С сердцем Гурупада Падма. Прабхупад привел такой пример, как бутылка. То есть есть бутылка, есть крышка. Если крышка не подходит к бутылке, то бессмысленная эта тара. Крышка должна, резьба должна подходить под отверстие бутылки. Тогда не представляйте себе ценности. Не позволяйте никаким посторонним желаниям оставаться вашим сердцем. Если вы, допустим, сегодня разрешаете себе одно какое-то желание, завтра оно уже разрастется до огромных размеров. И что будет с вами? Представьте, вот, например, баньяновое дерево, каких оно огромных размеров. к примеру, баньяновое дерево сбрасывает семена, и маленькая-маленькая семечка входит в землю, и постепенно, оно настолько маленькое, оно даже меньше, чем горчичное семечко. Но это крошечное семечко, при помощи воды, воздуха и земли, солнечного света прорастает. И спустя тысячу лет, две тысячи лет оно принимает огромную форму дерева. Здесь растут деревья, которым пять тысяч лет, на Акшайвате. А, Акшайват Акш... — то, что никогда не умрет. В ботаническом саду в Калькуте есть такие деревья, во Вриндаване, в Хайдарабаде. Это деревья, которые бессмертны. У него много ветвей, но сложно разобраться, что главное, что является корнем. То есть, и от чего, сложно представить, от, ч, от чего произошло это огромное дерево. Таким образом, если мы позволяем в своем сердце находиться материальным желанием, это желание подкрепляет Деви, И при ее помощи, оно, семечко материального желания, разрастается, и деревья, ветви этого дерева распростираются до такого уровня, что если изо всех сил вы будете пытаться, не сможете ликвидировать его. Вот это вот, вот олицетворение вашего мозга. саду может создать много храмов. Но у подлинного сада нет привязанности никаким храмам. Но если вы построите что-то, то вы даже в момент смерти будете об этом помнить, думать об этом. Если корень вашего желания будет углубляться, чем глубже такое желание засядет, тем сильнее, тем... Большая проблема у вас в жизни будет тем более серьезными они будут, потому что в момент смерти необходимо избавиться от всех желаний, отбросить от себя их. Это такая тонкая наука духовного плана, что как оставлять тело. Духовная наука. Нужно освободить свой ум от материальных мыслей, от материальных желаний и сконцентрироваться на лотосных стопах Кришны. Если у вас это не получится, не найти вам спасения. Поэтому не старайтесь увеличивать ваше состояние, ваше богатство, желания. Пытайтесь от этого избавиться. Пытайтесь развивать вайрагию, отречение. Я... На самом деле вайрагия — это не то, к чему мы стремимся. Это то, что происходит автоматически. Вы можете подумать, что я говорю, вот практикуйте вараги, это значит спать по три часа, носить какие-то скромные одежды. На самом деле такая сухая вайрагия никак вам не поможет. Потому что вайрагия приходит автоматически сама по себе. Бхагаван совершает Раса Люлу с сотней кроров гопи. Он может делать это спокойно, потому что у него нет эгоизма в этом. Него нет эго эгоизма. Он может это делать, потому что он может переварить такого рода взаимоотношения. Но в нашем случае, если мы будем кормить собаку ги, он не сможет, собака не сможет переварить много ги. На Бенгале есть одна пословица. Опасно кормить собаку маслом. Точно так же, Бхагаван может наслаждаться, потому что он абсолютно отречённый. С одной стороны, он высший наслаждающийся, а с другой стороны, он высший, отреченный. Если собрать все отречение этого мира, Собрать вместе И нельзя сравнить это отречение, количество этого отречения с отречением Бхагавана. В нем проявлено шесть видов богатств в полной форме. Я применяю здесь слово «пурна». Но «пурна», допустим, вы принимаете просад. И вы наелись, больше не можете. То есть вот в этом случае мы можем назвать ваше состояние «пурна». Но к Боговану оно не неприменимо. То есть имеется в виду, что для нас кажется конечным, конечной точкой. Для Бхагавана это не так. Бхагаван может принять, принимать тысячи килограммов и просада. Прасада. А Сарбам Бхатачари кормил Махапрабху Прасадом. Он вначале говорил может, что я не могу столько съесть. Пожалуйста, мне в небольшую тарелочку отложи, на что Сарбам Батачарья гневался. Он сказала: ты в храме Джаганатха, тонны просады съедаешь, а тут дурачишь меня, а ну ешь. Тысячи горшков просады ты съедаешь в храме Джаганатха. 56 приготовлений, подношений тебе предлагают. 10 раз в день, а сейчас не можешь съесть то, что я тебе предлагаю. И тогда Махапрабху понял, что надо есть. Между тем взять Сарбам Батачари, который завидовал Гуру и Вашнаваганам по имени Амукха. В окно увидел, сколько ест Махапрабху. Он подумал, вот уже 10 человек могли бы наесться. А тут один саньяси столько съедает. Благодаря этому примеру можно понять, что когда Кришна совершает Раса -лилу с тысячами гопи, Кришна может это делать, но обычные люди выражают сомнения в том, что Бхагаван действительно может это делать в чистоте этих игр. Если те же самые отношения, то, что делает Кришна с Гопи, спустить на материальный уровень, это превратится в нечто очень грязное. Но во всех писаниях сказано, что когда Бхагаван совершает Расалилу, он не испытывает никаких реакций, имеется в виду, что никаких, никакого вожделения, потому что он переполнен Анандой. Он лишь танцует со своей Сваруб -шакти. Мы думаем, Бхагаван с тысячами женщин Гопи танцует, а если я с одной женщиной потанцую, в чем, в чем проблема? Мы хотим соперничать с Кришной в наслаждениях, но мы не осознаем, не понимаем положение Кришны. Для того, чтобы понять сварупу Бхагавана, очень сложно понять сварупу и учение Бхагавана. Вчера я говорил о важности, о важности подлинного ученика и подлинного спикера подлинного учителя. Если оба эти фактора, хотя бы один из этих факторов не соблюден, тогда не произойдет полноценного процесса. Гурудев может говорить абсолютно истину, но я неправильно пойму ее. Я не пойму, что хочет сказать Гурудев. Поэтому правильная комбинация необходима. Гуру и ученика. Это первоначальная нужда, то есть то, что необходимо прежде всего. И если оба эти фактора соблюдены, наслаждение Харикатхой достигнет пика. Бхагаван всегда присутствует там, где рассказывается настоящая Харикатха. Там, где обо мне звучит Харикатха, говорит Бхагаван. Там присутствую я. Там я там нахожусь. Когда мы преданные, рассказывают Харикатху, я нахожусь там, но в тонкой форме. То есть, когда читание Махапрабу принимал большое количество просада, люди видели это и начинали сомневаться, сомневаться в читании Махапрабу. Поэтому необходимо... Необходимо прежде всего осознать знание, которое дает Бхагаван. Потому что когда мы пытаемся постичь Бхагавана своими возможностями, происходит подобное, что мы неправильно понимаем деяние Господа. Все это было платформой, вступлением к тому, чтобы начать слушать о том, как Бхагавадши Кришна дает наставление Удаве. Именно поэтому я начал с той шлоги. I started with the point now, in this sloka, e «Evam prakriti-mai-chitra, evam prakriti-mai-chitra dhidvate-matayo-ninama, param kesanchit, pasan apare – this way, due to diversity, due to diversity in mood, diversified mood, из-за разницы в настроениях, в соответствии со своими настроениями люди и получают знания от Гуру воспринимают знания, которые не исходят от Гуру Рампара. То есть одна и та же ситханта, которую излагает Гуру Дев, воспринимается адживами по-разному. Один ученик понял это так, другой ученик понял иначе, потому что они разные. Их природа, их самскары, впечатления с прошлой жизни различаются. I already gave you one example long ago. Давно я уже приводил вам один of пример. Джаглабалки. Это один Juggabalko из риши. So Он совершал баджан и писал, много писал. У него было два сына. Going to send them to Он послал их в гурукул, чтобы те постигли Брама После завершения учебы сын и я вернулись домой, и отец son, спросил старшего, сын мой, что ты узнал о Брамататве, что ты осознал? И тот начал рассказывать лекции. Тогда волка «Разгневался! Прекрати!» И Потому что он сразу понял, что тот просто рассказывает лекции. Он не говорит о своих осознаниях. Он говорит поверхностную философию. Он обратился к своему младшему сыну. Что ты понял? Тот, взглянув на лотосные стопы отца, и взглянув на глаза, а потом опять на перевел взгляд на стопы, на глаза. Он хотел что-то сказать, но ничего не мог вымолвить. Тогда отец сказал ему, ты осознал тату, Брама Татву, Потому что Брама -татва это то, после чего... После осознания чего ты не можешь давать лекции. Ты просто теряешь рассудок. Ты точно осознал Брамататва. Еще один пример. Царь райских планет Индра и Вирочан обратились к Духовному Учителю, чтобы узнать о Бхагаттаттве. Они оба сидели около Гурупада Падмы и слушали его наставления. Наставления были, наставления Брихаспати и духовного учителя были едиными, одни и те же. Он не говорил что-то для Индры, а другое что-то для второго слушателя. Индра обладает силой, которая наделяет его Кришна, поэтому мы можем называть его Индра-Бхагаван, точно так же Шанкар-Бхагаван, и даже Гуру Дева мы можем называть с приставкой «Бхагаван». Но в гаудья Матхе мы не используем такое выражение, потому что люди, которые не понимают, могут неправильно интерпретировать такое обращение. Но, тем не менее, это не непрочи... противоречивое, сидханта, это правильно? Потому что сам Бхагаван приходит к нам в образе Гуру Итак, Индра Махарадж в соответствии со своими предшествующими самскарами смог принять, смог воспринять знания своего гору таким, как оно было, а Верочан в полностью противоположном ключе. Спустя какое-то время Индра Махарадж, спустя долгое, дол долгое время, долгие годы, Индра Махарадж вновь обратился к Брихаспати. Он сказал, я не осознал до конца в совершенстве, не осознал Брамататву. сейчас я хочу обрести более глубокие познания. Брихаспати ответил, тебе нужно хотя бы 12 лет поддерживать Брамачарию, хранить салибат, И потом приходи ко мне, и я буду обучать тебя. И в процессе этого обучения Индра получил еще более глубокие осознания, но тем не менее они не были полноценными. Таким образом, мы видим, как необходимо необходим ученики, раз подлинный ученик и подлинный духовный раз учитель. Раз Существует девять составляющих бхакти. Шрава, нам, кирта, нам. И у каждого вида бхакти есть свой гуру. Ачарья. например, Шукдевуга с вами. это гору слушания. Он идеальный представитель того, как слушать Гурупада Падма. И он также не спикер. Прохлад Махараджа – гуру Смаранам, то есть памятование. Итак, у каждого из видов бхакти есть свой идеал. То есть имеется в виду, есть тот, кто в идеале воплотил его. Когда Бхагаванси Кришна как, когда Бхагаван Кришна начал свою беседу с судою Махараджем, как вчера я говорил, полубоги обратились к Бхагавану вместе с Брамой. Прабху, ты пришел в этот мир для определенной цели, и ты уже почти исполнил свои задачи. Да, сказал Бхагаван. я уже готовлюсь к тому, чтобы покинуть этот мир, чтобы вернуться в свою вечную обитель. Но, тем не менее, одна, од, од, одно кое-что не исполнено. Я должен забрать с собой с своих близких спутников, ядовов. Каждый из ядовов обладает невероятной силой, могуществом. Прежде всего, я перенесу все. Свою, so, всех своих спутников, которых я arm привел arm сюда, а затем universe. я сам покину okay. этот мир. О каких приготовлениях идет речь в этом разговоре? То есть, как Бхагаван собирался приготовляться? То есть, если вы что-то задумываете, вам хотите что-то сделать, вам прежде всего нужно все спланировать. После того, как вы спланировали, вы можете это сделать. То есть, прежде всего, надо понять, я хочу это сделать. Потом четкий план расписать, как это осуществить. Таков процесс, и затем применять это в деле. И также Бхагаван уже принял решение покинуть этот мир и, и перенести всех своих спутников в трансцендентный мир. Но как это сделать? Я же не могу убить ядовов, я, я Багаван как я могу их убить? Но как, как же тогда поступить? Никто не может убить Ядава. Они... Во всех 14 мирах никто не может убить их. Потому что Ядава — мои спутники, — думал Кришна. Поэтому он придумал замечательный план. Ядава — Bhagavan Singh is not going to take plan that by the help of those Rishi Muni, I told na, yesterday a touched, all Rishi Muni by the desire of Bhagavan. Now you can ask Maharaj who is going to inform them, there is no mobile, no phone. Он решил прибегнуть к помощи Муни и Риши. Вы можете задать вопрос, а как, как все это спланировал Кришна, как, он устроил, как бы Он все устроил так, чтобы все пришли в правильное время, оказались в правильном месте, ведь не было ни мобильных телефонов, ничего подобного. То есть суть в том, что собралось огромное количество, должно было собраться, все муни и риши должны были собраться на берегу Ганги, слушать Бхагавата Катху. Но как это сделал Бхагаван, он вселил желание в сердце каждого Риши и Муни, и все они пришли в нужное время. Потому что настоящий преданный обладает вечной связью с Бхагаваном. Наша связь с Бхагаваном оборвана. Мы никаких посл... посланий не можем получить от Вайку... Вайкунхи. Ну, конечно, по милости, Парагуру и Вашнавы нам их передают. Но чистые преданные всегда на связи с Бхагаваном. как. что, Bhagavan. Bhagavan Таким образом, Бхагаван вдохновил всех Риши Муни, вдохновил Шукадева Госвами прийти туда, именно в то место, где находился Парикшат so Махарадж. И встает такой вопрос, что, конечно же, Мони и Риши порой навещали Бхагавана, чтобы получить его даршан, но почему именно в этот день все они, толпы, огромные толпы, пришли туда? Все они приехали, пришли в Дварако. Все это устройство Йога Майя. Риши Муни собрались там в Двараке, и в этот момент… Леди, I mean this mataji going to give будет to one uh, so, uh, boy baby or girlfriend. Которая... But может can see everything. You cannot make food of Они They can see everything. В общем, дети захотели ah, подшутить над Риши Муни и нарядили speaking, uh, одного speaking, из. Well, в общем, похотели подшутить и спросили, кого родит переодетый мальчик. И эти не были так разгневаны, что прокляли их, что родит, родится кусок железа, который станет причиной разрушения всей Вселенной. Они испугались и стали рассказывать. То есть они думали, что они просто шутят, а, а получились такие последствия. Они пришли в парламент, правительство, туда, где был Кришна и Баларам. Сложив руки, они начали раскаиваться. Сегодня мы совершили большую ошибку». Там был царь Уграсена. «Что что вы сделали? Мы просто играли и пришли yeah, в одно место, где были know, bhajana, Риши и Муни, где они совершали баджан, и мы совершили ошибку. За это они проклели нас». Багаманщик Кришна знал все. Про себя Он смеялся. «Что случилось? Что случилось, мальчики мои?» Кришна, конечно, конечно же, знал все, потому что он сам-то все это и устроил. Ришме они прокляли нас. Шамбо, мы переодели Шамбу, и они прокляли его, чтобы он родил кусок железа. И тогда все собрание, все присутствующие в собрании приняли решение взять кусок железа и растереть его о камень. Решили нанять человека, который будет пилить вот это железо, тереть железо об камень, чтобы оно полностью стерлось. То есть, чтобы оно превратилось в пыль. Если с водой смешивать, то происходит такой процесс, что он стирается. И таким образом, как пыль может кого-то убить. И все, все успокоились, решили, что это хорошее решение проблемы. Но они не, не знали, что Богован невероятно умен. Разумнее разумных. В конце концов, тот, кому поручили тереть, он нашел какую то маленькую железку и начал тереть. Чандан, так же, как мы Чандан трём с водой. Он подумал, такую маленькую железку несложно А, точнее нет, он ее тёр, -тёр". И, Наверное, маленький кусочек остался и подумал, что он забросил в океан, что что, что от нее-то какой вред может быть. Забросил в океан и рыба съела, рыбак поймал рыбу, разрезал ее, внутри было вот этот, этот камень, а рыбак подумал, что-то интересное, но не знает, как это применить. Между тем, охотник увидел этот камень, то есть этот, этот, этот, этот кусок железа. Он сказал, забирай. Охотник принес домой, сделал из него острое копье и был доволен. Получилось получился замечательное оружие. И Кришна предсказал, что в течение семи дней, начиная с сегодняшнего дня, вся Дварака погрузится, уйдет под, воды, под воду. Я получил информацию свыше, сказал Богован. Дварака будет затоплена. Поэтому нам нужно покинуть эти земли и отправиться в Проваш. Это место в Гуджарайте на берегу океана, на берегу моря. Там мы будем раздавать пожертвования Риша и Муни, устроим большую ягью для того, чтобы сделать благоприятными происходящие события. И все поверили Кришне, потому что Он никогда не врет. Все начали собираться, запаковали вещи и запрыгли лошадей. И уехали в Гуджарат, на берег моря. Стали проводить яги. Во время яги они предлагали какую-то особую расу. Не думайте, что это было вино. Если вы будете так думать, это большое оскорбление. Но это было нечто похожее на вино, но не оно. Раса, которая предлагается во время ягии, а затем все, все принимают эту расу. И испив ее, всем становится. Все становится счастливы. Они пьют расу до изнеможения. А потом. А, то есть это говорит уже о материальной расе, то есть имеется в виду об алкоголе. Немножко пропустила. В общем, по йога-май они напились вот этой расой и забылись, и начали друг с другом сражаться, все передрались. И, И так архив. друг друга уничтожили. Вот the it, the так the прекратился род Яду Вамши. Это все это устройство йога майи на самом деле. Не думайте, что это было какой-то алкоголь или что-то подобное. И только несколько осталось представителей Яду Вамши. Балдаджи Махарадж не проявил никаких эмоций, так, как будто бы ему было неинтересно происходящее. Он просто лежал на водах океана, там проявился Анантадев и... Так, так Балададжи Махарадж вошел в воды, то есть исчез. Он просто уснул на водах, между тем появился Анададев и забрал, наверное, с собой Балададжи Они хотели с ним подраться, я думавши, но он уже исчез. А где же был Кришна в тот момент? Бхаджанабхи в то время не было внука Кришны, не было. То есть он уцелел. Удава Махарадж искал, искал Кришна. Несмотря на то, что мы знаем, что Удава Махараш один из Яду Вамши, один из династий Яду, член династии Яду, тем не менее он уцелел. Почему? По устройству Йога Майя. Потому что таково было желание Кришна. Он не принимал участия в этой драке. А искал Кришну. Он думал, где, где Кришна рыдал, не мог найти его. Когда-нибудь я расскажу о сохранении тайне их ухода. На самом деле то, что они вот так вот друг с другом дрались, это своего рода игра. А, то есть была такая игра, вот, например, в футболе. Есть одна команда и вторая команда. А и когда из страха перед соперником они не приходят, это говорит о том, что они испугались, что они все равно будут побеждены, и они посылают какое-то сообщение, что они не придут. Так вот стоит вопрос, если едувамши были вечными спутниками Господа, как они могли друг друга переубивать, так заиграться, что переубивали друг друга. И об этом я скажу позже. Итак, Удову Махарадж продолжал искать Кришну. Как безумный. Он рыдал, где, где мой Прабу? Потому что без Кришны Уддава Махарадж не может прожить ни секунды. Когда бы не шел Кришна, к примеру, в Идрапрастху, чтобы встретиться с Панчападовыми. он часто на самом деле покидал двараку, но Уда Махарадж всегда следовал за ним, когда Кришна захотел исполнить желание кубджи в соответствии со своим обещанием даже в этот, этот момент никто в Крешшна не пошел но то есть потому что это было так сказать, не, не публичное предприятие никто об этом не знал но Кришна взял с собой удову Потому что помимо Уддавы никто не смог бы понять Итак, то, что он делает. Вместе с Удавой, нет. Кришна отправился в дом у Кубджи. У Кубджи было определенное желание. Она хотела... То есть она... Не, нельзя назвать это желание материальным. Потому что, если любое if, желание, if, которое относится к Кришне, которое как-то связано с Кришной, материальным не является. Но Кубжа хотела обрести общение Кришны. И с собой взял Кришна Удаву. И Удава не мог прожить ни секунду без Кришны. Удава no mm -hmm. mm -hmm. мог свободно входить mm -hmm. даже в спальню mm -hmm. Кришны. Конечно, если, по по если кто-то посторонний приходил, не было разрешено заходить в комнату Кришны в спальню. Но отношения с Удавой были настолько близки, как уже Кришна говорил, что между нами нет ни миллиметра расстояния. Когда Кришна спал, Удава Махарадж приходил и массировал его стопы. Такая была близко, близость между ними. И теперь К... Удова пытается найти Кришну. Он переживает, что, возможно, он тоже ушел вместе со всеми. Внезапно он увидел вдали Кришну. Он сидел под деревом Пипали, скрестив ноги в позе лотоса с четырьмя руками. Потому что в два Дварике порой он проявлял четырехрукий образ, порой руки. Во Вриндаване такого никогда не происходило. Всегда было только две руки. Четыре руки означает величие, а две руки означают человекоподобные игра. Почему Кришна лила так сладостна? Потому что она Сроднее человеческим игровым, человеческой жизни. То есть Кришна все равно, что человек в ней. В будущем я расскажу о Ашваре и Мадхурии. Очень тонкая сокровенная ситханта. Именно поэтому Кришна Лила так сладостна. Буду Махарадж нёсся к Кришне, рыдая, «Пробу, ты здесь». Он прибежал и упал к ногам Кришны. Как я уже рассказал, тот самый охотник сделал замечательное копье с куска железа, найденного в рыбе. По желанию Кришны. Этот охотник из далека пришел именно туда, в тот момент, в то место, где был Кришна, и увидел какую-то замечательную птицу. Он выпустил копье вместо птицы, оно попало в Кришну. Мы знаем, что Кришна не состоит из плоти и крови. Тем не менее, для того, чтобы запутать нас, чтобы вергнуть нас в замешательство, чтобы люди не, не смогли так просто понять, что такое чистое преданное служение. Знаете, зачем сюда пришел Шанкарачарья? Он получил наставление Бхагавана, чтобы он не дал неискренним людям прийти к чистому преданному служению, к людям с демоническим складом. Сам Бхагаван сказал, не позволяй им прийти на путь преданного служения, потому что они сквернят его. «Приготовь-ка там, придумай -ка какую-нибудь очень замечательную философию, очень приятную для всех, так, чтобы каждый, каждый был вынужден ее, ее принять. Так сидханту обличи, чтобы все ее приняли». Итак, Шанкрачари написал Башью". Зачем? Для того, чтобы свернуть с пути, демонических людей. Он просто исполнил наставление Бхагавана. И в гите об этом сказано, и в Бхагаватам, что Бхагаван не хочет давать чистой Бхакти, кому попало. Всем подряд. Сам Бхагаван говорит об этом. И Нараджи Махарадж, и Юдхиштир Махарадж говорят об этом. Бхагаван не хочет давать бхакти всем подряд. Прежде чем наделить кого-то бхакти, он испытует, проверяет, достоин ли этот кандидат. Потому что если он даст бхакти, если он кому-то дает бхакти, он попадает в подчинение этому предному. Этот предный уже может контролировать Бхагавана. Это шлок из Расамрита Синдова. Сейчас ее некогда обсуждать, но суть в том, что Бхакти обладает такой огромной силой, что притягивает Кришну. Кришна и не хочет идти, но Бхакти заставляет его. Поэтому если он дает кому-то бхакти, он вынужден слушаться такого преданного. Поэтому он крайне избирателен, кому давать бхакти, а кому нет. Только искренне получит бхакти. Когда-нибудь в будущем мы обсудим эту тему, например, Махапрабху и Рупы Госвами в Аллахабаде состоялся их разговор. читание Махапрабху говорит, что И уход Кришны, и уход Ядовов, Его спутников, по, все это за скрыто Майей, все это Майя. Потому что Бхагаван уже сказал в Помните, что там сказано, что мое рождение, моя лила, трансцендентная, а пракрита. И что же вы думаете, он говорит такое, совершает лилы, но в то же самое время умирает, завершает свои лилы смертью? Конечно же, тем самым он просто вводит нас в заблуждение, в замешательство. Махапрабху хотел открыть нам эти, это таинство то есть что, Он сказал, что уход Кришны – это просто Майя. Итак, в Пуранах сказано, что Бхагаван оставил свое тело из-за выстрела, из-за стрелы, которая вонзила с него, охотник выстрелил у него, он… Немного но... there... пуп был выброшен in в море. А, в, пят... <laughs> в общем, там целая история, которая служит лишь для того, чтобы yeah. нас ввести в заблуждение. Пока у нас есть материальное представление о Вайшнавах, мы, пока наше представление о Вайшнавах материально, мы не достигнем успеха. Игры Господа сокровенные, и просто читая о них в книгах, осознать их невозможно. Для того, чтобы это сделать, необходимо следовать Гуру Парампаре которые излагают абсолютное знание. Лишь следуя им, по их милости, мы сможем познать его. Когда охотник выстрелил, Кришна оставила тело, а материалисты думали, О, тело Кришны надо сжечь. Бхагавад там Вишну Пуране сказано. Откройте, я покажу. Что все полубоги с высших планет, Бур, Бувар, Суга, все они ждали, как Бхагаван взойдет на колесницу, а колесница медленно отправилась в трансцендентный мир. И все высшие планеты могли видеть Кришну, когда Он пересекал их, когда Он поднимался выше и выше, и все они бросали цветы в Него, в Его колесницу с благоприятными мантрами. Даже Брама ждал Его с цветами и провел Ему Арати. Итак, Бхагаван, если родился и родился в этом мире, тем не менее, он за пределами. Несмотря на то, что он родился в этом материальном мире, он никак его не касается, он трансцендентен. Даже один мусульманский поэт написал, Еще один поэт, Нобелевский лауреат, Рабинаран Тагор, он, он также не является преданным. Но он услышал харикатху от Бхактиона Такура и «Мала Прасада. То есть он на 50% был скорен к вашинавизму, а 50% к брамаизму. То есть он не был стопроцентным преданным, тем не менее. Он написал в своем киртане, то есть не киртане, а поэме Прекрасные строки. Кажется, что твое тело материально имеет какие-то материальные границы, материальное обозначение, что ты ограничен вот этим телом. Тем не менее, ты бесконечность. То есть подумать, если материальный поэт может написать подобное, он даже не вайшнав. Он лишь слышал немного Харикатхия от Бхактионтакоры и Прабхупады. И он уже развил такие осознания, обрел такие осознания. Ты бесконечность. Несмотря на то, что с внешней точки зрения мы видим, что ты якобы ограничен этим телом, своим телом. Даже в Бхагатам, когда Мама Ишода и пытается связать Гапала в Дамадарлиле. Как посмела мама Ишода связать Кришну веревкой? Я когда-нибудь в будущем расскажу вам об этом, и вы будете поражены. Ишода из глубочайшей любви сделала это она. Воспринимала Кришну как своего сына, маленького мальчика. Ты мой мальчик. И только любовь, одна любовь была в ней, Кришне. Но она не могла осознать, что она пытается связать бесконечность. Она связывает Гапала, но перед ней бесконечность. В этом и сладость. Это лила. Завтра мы поговорим об этом. На сегодня время вышло. В Бхагаветам существует одна замечательная штука. But he done